Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канал, меня зовут Олег Макаров, а также со мной сегодня плак, который пришел, мне и сказал то, что с не было отдельно, потому что, хочу, что, хочу, что, хочу, что, хочу, что Но, ладно. Но придется мне использовать прячься плак. Так, мне нужно будет вот так вот сделать, и так, и вот так, и вот так вот. Ну, выпрячься. Так. И съел. Мне нужно аккуратен, так, что-то, я, кажется, чувствую то, что что-то плохое случается, так, а этого нету, чувствую расстройство, обижность, пожар, жертв, так, и теперь я могу, лети, моя маленькая акума, и вселись в расстроенное сердце, дикий, мула, так, ты купидон, у тебя попад стреле я даю тебе силу эм... стрелы которые попадаешь в человека и он становится эм... и ты... Или ну. вот сила которая с помощью этих а вот Стрель, хорошо бразик я, я понял тебя ты бразик я темный бразик я... Приземлий бразник. Так, а то есть злодей, который меняет противоположность. Что с ума сошел? Хорошо, сейчас а, привет. А злодей, ты стреляешь. Злодей, мне... а! ты в порядке? Я сразу за ворота случайно в Опа! Ты меня Соби, достал! Пражник. Что за злодей? Неопытый! Тупица злодей! Супер-шар! Не вы его бьёте? О, зажигалка! Сожгу весь этот город! Сожгу город-город! Пожары-пожары! Искусство-это пожары! Разобью окна! Что я ты делаешь? -ха -ха. а Я придумал еще более обелись. мол мол мол мол мол мол мол ты меня достал, катаклизм! Вс, рушим вс катаклизм. Мне вс можно! что ты мне Я не знаю, что Ты попал в меня и попал все мыши, и то там. катаклизм! Я сказал, ты глупый, я изгоню из себя Якума. А, я придумал, я соединил Тики и Молу плага. Это гениально. А... Тики, Молу, плаг, Мои сам... сам... Моя сила не совсем будет хорошая, потому что она, иначе, я тебе больше скажу, она когда пропадает свечение, она становится таким, же, как он раньше и был. Ахахаха, искусство это злоба, злоба это парализация. Тиги! Тиги! Ты тоже стала такой же, как и я. Заряжайся. Давай. А что если я объединю камень чудес, Тики, Плага? Это будет белиссимо. Тиги! А давай талисман! Крыса, крыса котабак! А, я еще не объединю чудес Что ты делаешь? Добро... Ёлки-палки! Он слишком... Ну, злодей не то что красивый, но очень злой. И... Мне нужно что-то другое придумать. Тиги, разделяй... Тиги, Муллор, разделитесь. Текки, да, давай, Текки, Муллор, перестань шуршить. Мне нужно срочно вас покормить. Плак, отзываю от тебя. Мистер! Текки, отзываю от тебя. Какой... Одежда похожа на мышь и похожа на букашку. Где вы? Да, она, наверное, нужна начинаем. помощь. Ой. А, здравствуйте. Вы не видели здесь такую человека, Ой. который букашка и мышь, похожа на мышь? И... Не, и... не, сделала. А что? а что она сделала уже? Ей, видимо, плохо стало. Она скакала, ей, видимо, было плохо. вижу, вам обязательно сообщу может быть было на крыше. Можно крыше крыши, посмотреть. Мне нужно. Ай! Как-то покормить к вами. Так, Ладно, тики еще и покормлю. А вот муло. А как мне их использовать тогда? Ладно. Ладно, трансформируй сначала в теги. Давай! О! Стойте, стойте, стойте! У меня срочно это дело. Слушай, у тебя там она есть брошка, ну не брошка, ну короче, такой а, миральон. Я его потеряла, это очень древняя религия, может ты мне его отдашь? Ай, ай а, отдай мне камень чудес Упысь, старый, грязный Что вот такая? Отдай мне камень чудес, лисы Быстро камень чудес, лесы мне Камень чудес, лисы мне отдай Отстаньте Я или иначе, я объединю а, отдайте, Отдай мне камень чудес Я придумал все, я придумал, милейсимо Так, я придумал, Я стану очень гениальный, Я гениальным Что это за чёрт? Да, я придумал, это гениальный же план. Так, ну для начала мне нужно сложить эти два камни-шунти. Всё, одна оставлю, если я их снова придется объединять. Но тогда... фу калки, сияни! Такс, я вижу. Трюри, не попадай больше в меня. попадаешь. Где этот жук? Пойдешь хоть один раз, и я тебя зовут. Пега-кролик-бак. Что это за... я отправлюсь. Отдайся, талисман. Талисман какой? Галки? Опа, попал. Пошли. ты Прикрывайся браздником. Трилли. Я отправлюсь в прошлое. Заберу. Заберу камень чудес. слушай меня внимательно. Я отзываю твою силу. Да, это гениально. Убираю. Нара! Нара! Пока-пока, неудачники! Владимир сюда! Сегодня я проиграл. Но в следующий раз я выиграю. Так, а, а что уже все? А где я был? Где я был? Мне интересно. Ладно. Ладно. А, так, чудесный Бак. Так, вс, вс, на этот раз я без суперката. ну ладно, пойду разделять камни мне чудес. Надеюсь, адрел... Суперкот скоро вернётся. Скалки! Ааа, -а, так. М -м -м -м. ла ля Где я? дома. Разделяемся! Разделились. Такс, очень нехорошо сегодня сработалось. Так. так, пойду к... Бусу. Нуру, разъединили. Так, пойду к себе домой. Ладно. А, осталось еще одну тележку сделать. Так, Тики! Тики! А, блин, молок. Мне осталось, кстати, mm -hmm. по командой. Ти! Молок! пошерши. ...пошуршим... ...тики, мол, вы Так. Эй, месье Бак. Так. Месье Бак. Поймай, меня? Я вот что так, так, всё. Хорошо, сейчас пойм... Это что такое? Молодец. Все, я... я не смогу выйти в сети Черт. Ты что такое? Еще что это? Стрелять. Это... Лири? Что? В крыле свободы? Лара. Да, трансформация. Ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи всем. Пока-пока.